Представляем вашему вниманию огнетушитель углекислотный ОУ-3, он же ВВК-2. Углекислотными огнетушителями ОУ-3 рекомендуется оснащать общественное здание и помещения с наличием оргтехники, офисы, помещения вычислительных центров и сооружения промышленных предприятий.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 Поэтому данный огнетушитель как нельзя лучше подходит для тушения электроники и любых других ценных вещей. Ширина огнетушителя 11 см, высота 53 см, масса заряженного огнетушителя 6 кг, 800 грамм, продолжительность подачи заряда 8 секунд, расчет по площади до 8 м квадратных, срок эксплуатации огнетушителей 10 лет.